Ну что, ребят, добро пожаловать там третий этап формулы 1 на Гран-при Китая. Собственно, с Китая у меня обычно все сезоны начинаются именно с этой трассы. Начинаются мои победы во всех сезонах. Либо же идут уже результаты конкретные. Из-за этого я возлагал некие надежды, что именно с Китаем мы начнем бороться конкретно. Ух, Ну и, собственно, по тестам все тоже было очень хорошо. То есть все программы выполнялись с первого раза. Коллекционный темп тоже был выполнен спокойно с первого раза, сразу на девятое место. Но, как это обычно бывает, в квалификации все идет иначе, темп тут же пропадает куда-то, со второй попытки я смог выйти с первого сегмента, но во втором показываю отвратительное время, и у меня был последний комплект софта, и поэтому я никак не мог его перебить. 15 место на стартовой решетке, и что ж, как обычно, собственно, в практике все охрененно, но в квалификации у нас все очень плохо. Ну, надеюсь, то, что в гонке будет все иначе. Собственно, как было и в последние два этапа тоже. Квалификации не очень, но в гонке мы прорвались. И прорвались, в принципе, более-менее хорошечки очки. По в Бахрейне. В Австралии, конечно же, не очень хорошие. Но хоть какие-то были очки. Ладно, Шанхай, в принципе... Для нас трасса не очень хорошая, потому что здесь есть длинная прямая. И это, по сути, небольшая проблема для нас, поскольку наш двигатель не особо рассчитан на прямые, и у нас единственная скорость есть в поворотах. Стартовая решетка перед вами, я немного уже пропустил. Собственно, такая у нас стоп-десятка. Деван у нас на девятом месте, что для меня хорошо, по сути, недалеко от меня. И также, да, после этого этапа можно будет выбрать, наконец-таки, нашего соперника главного. ну собственно да. я как говорил я выбрал все-таки Девона такой небольшой спойлер тактика один пистоп и за счет именно этой тактики я тут выигрывал много позиций в других сезонах особенно если вспоминать еще и за Вильямс, когда на еще не прокаченном Вильямсе я смог выиграть этап в Китае. Ладно, переходим ребят к старту. Газон красные огни я Кое-как сорваюсь с места. И тут же теряю кучу позиций. Сначала у меня Норрис прошел, потом Албун с Райкненом, и все, минус три позиции на старте. Ну, собственно, как обычно, отличный старт. но ну, потом идет улитка, спокойно сравниваюсь с Норрисом, прохожу его вперед, небольшой контакт между нами еще и произошел. Ну и так, в принципе, все бок о бок едут, там кто-то притирается к кому-то, и из-за этого там у нас появляются в протоколе небольшие контакты. Старт с ТВ камеры, как обычно, мой провальный старт, где забуксал, по сути, на месте. Ну, будем над этим работать. Собственно, тут немножко старт отличается от 18 формулы, но, думаю, со временем привыкну и не буду так уж проигрывать прям три позиции сходу. Но лучше сначала в квалификациях начинать занимать очень хорошие позиции, чтобы не стартовать с последних мест. А то как-то мне эта тенденция не особо пока нравится, то, что мы стартуем прямо с конца. Ладно, борьба у нас тут идет, у меня джинназ еще пытается пройти в конце первого сектора он меня не смог пройти поскольку впереди Норрис затормозил но Альбан спокойно так по внутренней траектории проходит меня и Норриса еще врывается в борьбу между Хасом и Рейсинг Пойнт но из-за худшего выхода не смог навязать эту борьбу и соответственно сразу же отвалился ну и потом еще и потерял позицию по отношению ко мне лидеры между собой также боролись Собственно, Фетель сначала боролся с двумя мерседесами в улитке, но они его благополучно прошли. Ну и потом уже пытались Рэдбулу как-то навязать борьбу Феттелю, но опять же Рэдбулу не смогли этого сделать. Ну и, кстати, да, можно заметить, что Феттель едет на медиуме. А это значит, что у него есть стратегия Вадим Пистоп. И победителя, можно сказать, мы уже знаем заранее, поскольку стратегия в один Пистоп здесь это гарантированно выигрышная стратегия. Ну ладно, переходим к борьбе между мной и Пересом, которая... Будет идти большую часть трассы, поскольку все остальные у нас будут ехать на стратегии 2 пидстопа, ну а мы с Пересом на стратегии в один пидстоп. Также еще и Вибер едет на стратегии в один пидстоп, которому я благодаря Пересу еще и подъехать успел. Ну и мы благополучно его прошли. Потом я пытался атаковать, конечно же, и Переса в улитке, но решил то, что не буду рисковать передним антикрылом и лишним пидстопом для себя в начале гонки, и поэтому решил подождать. Подождал я примерно до следующего круга, где его скоростной эски спокойно поравнялся с ним. Я старался по максимуму вырваться вперед, поскольку следующий порт идет уже в пользу Переса, но я пытался по максимуму осушить еще и к, ближе к Апексу, чтобы у него был хуже выход. Но по итогу да, я прохожу и по итогу еще вылетаю с трассы. За счет этого Перес меня проходит обратно, блокируется переднее право колесо. И на звонке и ДРС я был позади Переса. За счет этого я смог кое-как защитить свою позицию, но все-таки Force India racing point, racing point за счет мотора Mercedes меня без проблем перес догоняет из слепстрима также, но обойти к концу прямой он меня, к счастью, не успел. Ну и по итогу 9 место за мной, в у идут гонщики, которые идут на два пистопа, поэтому можно так сказать, что я уже минимум на седьмом месте. Поскольку до Формулы-1 болидов нам еще далеко, до Редбула, Так что, по сути, для нас это первое место такая. Впереди у нас была также борьба между Леклером и Хэмлинтоном. Рис почти прошел Леклера, но у Леклера был чуть лучше выход из шпильки, и по итогу он смог защитить свою позицию. Ну а потом лидеры после своего пидстопа потихоньку начинают догонять весь Платон, который потихоньку и стопит этих лидеров. За счет чего у нас Феттель отрывается все дальше и дальше. Ну а лидеры страдают и потихоньку расходуют свою резину. Сначала Мерсеза застряли за Given's, и также еще позади Леклер с Фертапина застряли за Вильямсом. И если Фертапину повезло то, что он был справа от Вильямса, спокойно его обошел, то Леклер ничего не смог в этой ситуации сделать, поскольку он был в этой коробочке. Ну и Мерседзе также вот слева и справа обошли Дживинаса и продолжили уже борьбу между собой. Конечно, Ботас постарался опередить Льюиса, но у Льюиса была внутренняя траектория, за счет чего он чуть лучше даже вышел, чем Ботас и спокойно отвоевал свою позицию. Конечно, Ботас еще пытался опередить Льюиса, но это были бесполезные попытки, которые не увенчались никаким успехом. На следующем кругу Льюис догнал еще и Рено вместе с э, старым Виннимсом и спокойно опердил их за раз. К сожалению, для Вальтера он не успел обойти обоих сразу, из-за чего застрял позади, пока Льюис прорвался вперед. Также борьба между Норрисом и Райкленом, которая шла там половину гонки, причем второй половины именно, то есть они обменивались позициями туда-сюда, но потом все-таки Мерседесы постепенно внесли корректив в их борьбу, особенно когда это был Мерседес Потоса и Феррари Леклера, и также Норис еще умудрился проиграть больше позиций именно вот на этом новом круге, поскольку сначала его догнал Ракенина за счет слепстрима и дреса в улитке и спокойно с ним мог поравняться. Да, конечно же, у Ракена есть большое преимущество в улитке, поскольку он идет по внутренней траектории. Но потом идет все-таки левый поворот, и уже у Норриса преимущество, потому что идет в его пользу поворот. Норрис по итогу выходит впереди Райклина, но у Райклина получился чуть лучше выход из поворота, за счет чего он смог поравняться, и тут же уже и Мерседес Ботаса также населился позади вместе со Феррари Клера. По итогу да, они начали ехать бок о бок, и опять же Райклин лучше вышел из шестого поворота, за счет этого смог спокойно уже опередить Норриса. До прямой еще Норрис атакует тут же Ботос по внутренней траектории, они начинают ехать бок о бок, и за счет этого Норрис очень плохо выходит из второй улитки и теряет в скорости, из-за чего проходит Леклер сначала, и позади уже был Балитер Росса, который тоже за счет Слипстрима и Дресса проходит Норриса. По итогу за один круг Норрис потерял целых 4 позиции. В какое-то время ходит еще и Грожан, и к несчастью Хаса, также еще и Магнус, приезжает под желтым флагом, болит Терроса, и за чего получает 5 секунд к финальному времени. Ну и финальная такая борьба между Чака Пересом и двумя Рэдбулами. Гасли пытается пройти Чака Переса, проходит, но до зоны детекции Дрес. По итогу у Переса будет будет напрямой. Ну а собственно Рейсинг Пойнт, да еще есть ДРС, так что у Гасли не было ни шанса защитить эту позицию. Еще до почти середины прямой Переса опередил. И по итогу мог удержать их позади, поскольку впереди шел я и Перес это был последним рубежом обороны между мной и двумя Рэдбуллами. Но чуть какое то время Ферстаппин смог пройти Переса Гасли же продолжил свою борьбу с Пересом, не очень удачную борьбу, поскольку он опять же наступил на те же грабли, что и в первом проходе он опять же прошел Переса до зоны детекции ДРС и из-за этого опять же на прямом Переса было ДРС ну что поделать с... Гасли. По итогу он опять же Отваливается назад Но к концу гонки он успел Таки пройти Переса, вот только не заметил Где. Также еще Пересу Пройти Рикярда, которого было можно видеть позади Я же, как увидел то, что Ферстаппин прошел все-таки Переса Начал волноваться за свою пятую позицию Поскольку я все-таки Проигрывал по отношению к Ферстаппину Из-за того, что у меня были более свежие шины Также это все-таки Радбул Да, там мотор Хонда, но все-таки Шасси и а динамика у них намного лучше по итогу за два круга он снял где-то полторы секунды, я так прикинул то, что к последнему кругу он будет ко мне близок, но у меня будет еще целая секунда в запасе примерно до Ферстапина. В принципе так и произошло, я смог финишировать на пятой позиции, это очень хороший для нас результат, поскольку удалось еще и переиграть два Рбулла целых. Тут глядишь уже и до Феррари доберемся, а там уже и Мерседесы, тут уж как пойдет. Ну и да, Феррари радуется, поскольку Федор смог без проблем выиграть эту гонку на стратегии Вадим Пистоп. И да, также я забыл упомянуть то, что на этот этап нам приехали две модификации в аэродинамике и не приехало модификация в ДВС. И еще я заметил то, что почему-то Джефф не анонсирует теперь то, что приехали модификации, не приехали, ты должен перед сам их посмотреть, приехали они тебе или нет. Ну и собственно да, вот пятая позиция наша, пока самый лучший результат, который у нас был на этом болиде, потому что, блин, не очень хороший. Был бы, это, конечно, Видиус, я думаю, был бы чуть получше, может быть, за счет двигателя. Но, правда, да. там печальная довольно аэродинамика, и из-за этого движок не получается реализовать на полную. Ну, собственно так, да, первый у нас Феттель, второй Льюис и третий Вальтери Ботус. если бы Льюис и Вальтери не задержались бы в пелотоне, возможно, они бы успели догнать Феттеля. Но, к сожалению, они задержались, и Феттель смог одержать вторую победу в этом сезоне пока что ну и посмотрим как будет развиваться эта борьба. может быть она будет лучше развиваться нежели чем в реальной Формуле, где пока мерседес в одни ворота выигрывает этапы такая у нас финальная статистика пока что альфа ромео едет на уровне с Вильямсом а, но буду надеяться что в ближайшие дни выйдет все таки патч где поменяют расстановку сил и мы увидим уже реальную расстановку сил на вот 19 год а не то что у нас в конце 18 было все-таки вставил интервью с Клэр, поскольку она тут задает вопросы по поводу моего противника еще с Формулы 2, про Девона Батлера. Ну и да, все-таки, значит, есть какие-то новые вопросы у Клэр, но это будет, опять же, связано с бывшим напарником по f 2 и бывшим соперником по f 2 Ну, поэтому, опять же, вот пока вставил, посмотрим, что будет дальше. Может быть, будут еще новые какие-то вопросы. А пока что, это совершенно старые вопросы, никак не изменялись по поводу, там... Как вы так, из-за чего вы прошли весь пилотон, про там там ну, было пару контактов. Опять же, решил все-таки не оставлять это без комментариев. Хотя могли бы тоже совсем много переделать, что если ты оставляешь без комментариев, то Клэр как-то меньше, примерно, интересуется тобой. А если ты отвечаешь на просто просто, наоборот, ее интерес к тебе возрастает. И она чаще с тобой берет интервью. Соперничество пока выигрываем постепенно. Еще, я думаю, этап 3-4 и выиграем окончательно соперничество и получим свои ресурсы. Опять же небольшая копия интервью с моим бывшим тиммейтом и бывшим соперником. Кто хочет почитать, ставьте на паузу и читайте. Собственно, беру тоже в соперники себе и батлера. Причем тут видно, то, что добавляются дополнительные очки к опыту за то, что я именно с ними беру. То есть именно либо с батлером, либо с вибером, и почему за Батлера больше дают. Ну тут из-за того, что -то -таки у батлера лучше все болит. По модификациям продолжаем качать аэродинамику, и я заметил то, что в ближайшее время нам не представится модификации, снижающие лобовое сопротивление. И, к сожалению, придется до середины срона качать именно прижимную силу. Ну ладно, будет хотя бы скорость в поворотах. Двигатель также заберут модификацию, которая нам не приехала, и также надо будет на следующий этап взять модификацию на износ устойчивость, поскольку двигатель уже у нас подознасился и надо будет брать новый. На этом, ребята, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте в группу ВКонтакте, до скорой встречи, пока-пока и удачи.